Ну и мои инсайты курса. На самом деле, в начале курса, да, я действительно обещала, что буду записывать видео после каждой лекции. Изначально я начала это делать. Тут я прошла несколько стадий принятия и непринятия, и все возможные для того, чтобы понять, что это действительно то, что мне нужно. Потому что, возможно, Нужно было чуть позже начинать этот курс, после там, курса по внутренним коммуникациям, чтобы понять действительно, как э, важен диджитал для внутрикома или HR в целом Поэтому хочется выразить действительно благодарность Анне за то, что она с нами проработала все это, за те знания, которые она нам дала и все-таки выдержала нас и подтолкнула к созданию действительно реального проекта, потому что данный проект я уже обсуждала со своим руководителем. Руководитель ждет защиты дипломной работы, но, соответственно, дальнейшего уже внедрения его в нашу компанию. Спасибо большое за внимание. Анна, что у вас? Ну, я поздравляю вас, Полина, поздравляю Спасибо. и с тем, что вы дожили до первого результата.